Чего лишается ребенок, рожденный раньше этих девяти месяцев? Он лишается некого куска времени, который он обязан будет потратить на борьбу в реальной жизни, за то, чтобы докомпенсировать себе недоразвитое состояние. С чем это может быть? Не поняла вопроса? С чем это может быть связано? Это его личные как бы, какие-то уроки, родительские уроки? Нет, это, нет. это, как правило, всегда бывает последствия внешнего воздействия. Как правило, семимесячными, шестимесячными рождаются дети, которые, ну, скажем так, должны здесь что-то сделать. Вот у них должна быть какая-то определенная задача. А система отслеживает их достаточно быстро. Такие дети, ну, скажем так, они плохо прогнозируются, то есть они плохо просчитываются. Соответственно, надо либо умертвить их уже в утробе, либо сделать таким образом, чтобы они родились с недоразвитым сознанием, чтобы система сама их доразлила, что называется, путь себя. И она это, естественно, делает, и до определенного времени эти дети ну, очень системные. очень системны. Если у них хватает сил вырваться из системы, то они потом себе свое набирают. А если не хватает, то это как правило вот так вот по наклону. То есть семимесячные, шестимесячные вообще недоношенные дети, они как правило либо очень талантливые, либо очень бездарные. Как бы двух, двух, двух. сединка на половинку не бывает. Ты про своих? Я уже поняла, просто я не хочу понять, я же тоже недоношная. А, понять, ну вот все в ваших <соцентричные> руках, <соцентричные> да, Все в ваших руках. Обычно такие дети, как правило, психологически это отражается, как некоторое ощущение своей собственной ущербности перед всеми остальными. Первым делом, что они стараются делать, это понравиться окружающим. Обычно на выработку этих качеств уходит достаточно количество времени, драгоценного времени. Как пока, когда они себя начинают осознавать, все остальные люди, которые на этом же пути были рождены, на этом же канале были рождены, но доносились, да, они уже ушли далеко вперед. А тебе приходится догонять их, наверстывать, да, потому что вот эти два недоношенных месяца в утрою потом обращаются в 20 лет жизни здесь, которые ты занимаешься полной ерундой. Только потом у тебя, значит, это... но потом идет наверстывание ну, очень быстро, поверь, там мы шагами начинаем идти. А как дети, которых не доносили, то есть потерянная беременность. В чем причина? Это какая-то карма родителей или это счета ребенка да. за прошлую жизнь? Может быть все что угодно. Первый момент это проблема рода. Например, род маленькая, не и очень скажем так, уязвимая структура, да? род мамы или род папы. Женщина носит ребенка, носит его до определенного момента. Да, в нем заложена уже вот эта вот программа, что он принадлежит, ребенок этот будущий, он принадлежит роду сильному. Но в, этот, в этом роду не только эти мужчины и а эти женщины, там есть еще другие люди. И, например, может так случиться, что еще какая-нибудь женщина из этого рода, из того или из другого, также желает получить себе ребенка. Но ячейки в роду, они заняты, они уже заняты людьми. Соответственно, чтобы она родила ребенка, надо, надо освободить ячейку. Она проводит магические действия, чтобы освободить место в своем роду для своего ребенка. И, соответственно, род, магические действия, то есть она привлекает определенные силы, против которых род ничего сделать не может. Он должен подчиниться, род программа зависимая. Под угрозой того, что род будет уничтожен весь, род должен выкинуть лишнего. И если, скажем так, все остальные для него ценны, нет ближлежащего старика, от которого можно избавиться, он смотрит на тех, кто носит, да, и лучше, лучше он выкинет недоразвитого ребенка, чем избавиться от уже живущего, да, бережет своих. И поверьте, для рода, в отличие от системы, уже рожденный, уже живущий цветнее младенцев. В смысле, младенцем у матери? И даже уже рожденным ну, младенцем. Да, смертность, детская смертность. Недаром в старину было такое правило, что, например, отец принимал ребенка, ну как бы брал его на руки, давал ему свое имя, только спустя какое-то время цель не привязываться к этому младенцу, потому что была очень высокая смертность. если он переживет как бы, вот первый год критические заболевания, когда все дети болеют, там бог знает чем да, тогда понятно, вроде бы как жилец к нему уже можно привязываться, в него уже можно вкладывать, его уже можно передавать силу рода, то есть тогда отец принимал этого ребенка. А до этого времени ему даже имени не могли да, да, то есть может, будет какой нибудь там прозвище. У нас тоже такое постановление было двойняшкам, э, такое скрытое, угу. в течение года э, не, не давать, да. В течение года было постановление, что сразу же дать площадь, как угу. рождается двойняшка. Но скрытое постановление было в течение подождать года недодалось. Да. Не да, год подождать, потому что была высокая смертность. Зачем разбазаривать ресурс? -Да, квартира. Если, значит, да, глаза, квартира. Если но речь идет о квартирах, но и имя имеет к этому делу непосредственное отношение, это все из старых, из старых наших традиций. традиций. Да, вот чем дальше, тем идти чудесати -те. и чудесати. Даже если роды серьезные, даже если роды мощные, да, но воплощается в мире душа, которая, возможно, произведет в этом мире определенные угрозы, революции перевороты, то система будет стараться этого ребенка нивелировать в самом начале, то есть не дать возможности ему родиться. Он будет заставлять маму делать аборт, он будет накладывать на маму различнейшие заболевания, потому что женщина уязвима, да, она он заболеет какой-нибудь ветрянкой, все привет и так далее. То есть прежде всего давить на женщину. На женщине двойная ответственность за все это дело. Когда я читаю в интернете сообщение, что женщина родила через полчаса после того, как узнала о своей беременности, я, честно говоря, дурею просто, кого же она носит-то. Ну вот было, было, такое сообщение очень полная Американка, которая, да, она не очень знала, что она беременна, она думала, да, что он она просто полнее, потому что каждый день ходила в Макдональдс, а месячную мне не идут по этой же самой причине. Ну, ну и тогда продолжает туда ходить, и вдруг у нее заболел живот, ей в этот же Макдональдс вызывают скорую которая говорит, Мам, мамочка, у вас уже эта, шейка матка полностью открылась, вы сейчас рожать будете, что я буду делать? Кто из нас пьян? Минуту. Сделаю, Давай по, -по, -по очереди. Я предоставлю слово. Вот. В общем, вот такие. То есть это понятно, что с этим ребенком явно что-то будет не то. Как, собственно говоря, и с мамой. Видимо, уже заранее не то. Вот. То есть могут уничтожать именно на этом. Это может быть какой-то системный конфликт, да? например, женщина носит ребенка, но она сама или ее муж или ее семья или ее род попали в зону фатума. Вот есть, есть такая тенденция, вот на четвертом курсе будете, будете, я вам буду рассказывать, что такое зона фатума. Вот. И тогда там уже не смотрится, нужен, не нужен, если этот ребенок нужен или если эта мама нужна, действительно нужна, силы, которые ее привели, они из зоны фатума ее выдадут. А если это просто ребенок, который... Да, ничего особенного здесь не представляет, он в качестве биомассы здесь рождается, да, то с ней, с ней приблизительно точно такое же и отношение. То есть ситуации бывают всякие, да, всегда надо смотреть индивидуально, кого женщина носит, какой родовой конфликт и так далее.